Меня зовут Володя Абрамчук, да. я сделал робот-разведчика. Да. Идея этого проекта состоит в том, что этот робот э, на гусеницах должен разведывать новые территории, э, в которых не может разведывать человек. То есть э, он может применяться как в военных действиях, так и в полевых. Ну угу. покажи, э -э как он работает. Я его сделал на гусеницах специально, чтобы у него была большая проходимость. Вот. У него очень большой, большая скорость разворота. Также у него очень высокая проходимость, он может проходить по грунту. В общем. И также можно дополнительно добавить, чтобы он мог разминировать бомбы. То есть он будет разведывать и разминировать. Вот. Я его делал на основе других роботов-разведчиков. Ну, из интернета Вот, усница Спасибо. Спасибо за внимание Инна, Посмотри в камеру Спасибо за внимание